Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатуре. Ежедневная гигиена – очень важная процедура, ведь от этого зависит наше здоровье. Исследования показывают, что основная причина повреждения зубов и десен – это налет. В нем содержатся миллионы микроорганизмов. При поступлении углеводов они вырабатывают кислоту. Кислота вымывает с поверхности эмали минералы и фториды, что приводит к возникновению кариеса. Пломбы под обилием налета также недолговечны. Когда образуются твердые зубные отложения, или другими словами зубной камень, начинают повреждаться десна. Генгивит и пародонтит могут привести к потере абсолютно здоровых зубов. Для того, чтобы предотвратить все эти заболевания, необходимо тщательно вычищать зубы. Один из помощников в этом – ирригатор для полости рта. В этом приборе используется направленная струя воды, которая не просто орошает зубы, а вычищает из всех труднодоступных уголков налет и остатки пищи. Десна во время орошения мягко массажируется, что способствует улучшению кровообращения. Возможность заправки ирригатора различными антисептическими препаратами оздоравливает полость рта. Ирригатор не заменяет использование зубной щетки и пасты. Они должны использоваться в комплексе. Сегодня сделаем небольшой обзор на ирригатор европейской компании Аклеон ТФ-200. Давайте открывать коробку. В комплекте идет инструкция и гарантийный талон. Также в комплект входит фирменный чехол. Сам ирригатор, две насадки и зарядное устройство. Хочется сразу отметить, что в отличие от стационарных аппаратов TF200 компактный и очень легкий, его вес составляет всего 250 грамм. Удобно брать в командировки и путешествия. Обладает водонепроницаемым корпусом, который изготовлен из высококачественного пластика повышенной прочности и при падении ему ничего не грозит. Ирригатор имеет две сменные насадки синего и красного цвета, что сразу делает его семейным. Очень легко устанавливается и снимается нажатием на кнопку. Благодаря своей форме такая насадка может добраться даже в самые труднодоступные места. Жидкость заливается в нижний съемный блок. Емкость достаточно небольшая, всего 200 мл но для одного применения вполне хватает. Ирригатор можно заправлять обычной водой, растворами и концентратами или отварами. Использование специальных жидкостей повысит эффективность процедуры по уходу за ротовой полостью. Данный ирригатор имеет встроенный аккумулятор, работает автономно до двух недель при ежедневном использовании. На лицевой стороне аппарата находятся кнопки включения-выключения и смены режима. У тф 200 предусмотрено три режима подачи струи – щадящий, нормальный и интенсивный. Можно подобрать удобный с учетом индивидуальных особенностей. Работает данный ирригатор с помощью импульсной технологии. Вода подается с переменным давлением. Пульсации не доставляют неприятных ощущений, но они достаточно сильные, чтобы эффективно очистить зубы от остатков пищи. Приобрести данный ирригатор можно на официальном сайте по ссылке в описании. Спасибо за внимание! Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.